Пока российские автозаводы работают в полсилы или простаивают, иностранные бренды нехотя распродают остатки склада, а транспортные компании привыкают к новой реальности грузового рынка, китайские марки продолжают планировать новинки. Тульской области началось производство долгожданного кроссовера «Хавел Дарго». А марка «Джак» получила сертификат одобрения типа на переднеприводный паркетник s 6 А главная новость пришла под самый конец недели с Ульяновского автозавода, но о ней позже. В последнее время «АвтоВАЗ» больше стоял, чем работал, поскольку на заводе не хватало то одного, то другого.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 А вот прогноз на июнь скорее негативный. 6 июня на производственных площадках вводится 4-дневная рабочая неделя. Понятно, что внезапные каникулы на самом автовазе вынуждают остановиться и производителей комплектующих для автомобилей «Лада». Будет ли работать вазовский инженерный корпус, не уточняется. Но известно, что сейчас готовятся специальные версии некоторых моделей марки «Лада».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 В самом начале марта российское представительство Volkswagen остановило производство на своем заводе под Калугой. Тамошний конвейер выпускал модели Polo и Tiguan, а также лифтбеки Шкода Rapid. Одновременно на паузу встала нижегородская площадка группы ГАЗ, где по контракту собирались лифтбеки Шкода Octavia, а с ними родственные кроссоверы Шкода Корок и Volkswagen Taos.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 В Тульской области началось производство кроссовера Havail Dargo. Его название производитель интерпретирует как Dare to go, то есть рискнуть и пойти. В родном Китае машину именуют Da-Go – большая собака. По габаритам машина напоминает актуальный Havail F7, разве что колесная база на дюйм длиннее, да клиренс на сантиметр больше. Однако представители марки добавляют, что Dargo должен хорошо показать себя на бездорожье.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 Спешно переименованный QX – это машина формата Hyundai тусана построенная на свежей джаковской платформе. Ей полагается полуторалитровый турбомотор отдачей под 200 сил, с которым могут работать шестиступенчатые механика или преселектив. Привод только передний, хотя сзади установлена честная многорычашка.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 Удивительное рядом. В одном из пабликов соцсети ВКонтакте один из пользователей написал ⁇ Мой папа работает на Ульяновском автозаводе ⁇ и сегодня через конвейер прогоняли такую машину. Свое сообщение юноша сопроводил парой фотографий. На этих снимках действительно виден УАЗовский конвейер. Не узнать линии, где делают патриоты и хантеры просто невозможно. А вот верификация загадочной модели потребовала некоторых усилий. На наш взгляд на снимках изображен кузов черри Тига 8. И видимо китайская марка всерьез планирует выпускать этот кроссовер на мощностях УАЗа. А для этого как раз нужна пробная прогонка. О планах сотрудничества Ульяновского автозавода с китайской компанией мы узнали после встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином на открытии Пекинской Олимпиады. Но до сих пор мы сомневались, способен ли Ульяновский автозавод делать какие-либо машины, кроме равных. Так или иначе, комментариев ни от Ваза, ни от Черри пока нет. Но достоверность фотографий не вызывает никаких сомнений.